Так, добрый день с вами адвокат бузанов дмитрий вот возникла идея записать такое видео потому что но ну, иногда спрашивают э, на самом деле кем я буду служить э, и так далее и тому подобное но мысль возникла у меня не за не за этого рассказать об этом э, вот я рассказывал на канале о том что э, было принято постановление Кабинета Министра Украины 3 марта номер 194 некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения. И там, согласно статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, как раз бронь и являлась основанием для того, чтобы была отсрочка на 6 месяцев от призыва. И там сейчас в связи с тем, что... Ну, в общем, не хватает водителей, да, для того, чтобы привозить гуманитарку из-за границы, решили, что предприятия, которые занимаются перевозками, могут бронировать э, мужчин, да, которые э, имеют водительские удостоверения. Ну, то есть, делать какие-то перевозки для гуманитарки, для нужд вооруженных сил и так далее. Так вот, э, третьего приняли да это э, постановление в какое-то время это работало и вот с уже 11 письмом министерства обороны э, некоторым военным специальностям некоторым военнообязанным э, из специальностей которых список э, ну я ссылку на это письмо дам там этот э, номера этих военных специальностей указан так вот э, ну В связи с тем, что дефицит этих военных специальностей, а именно снайперов, определенных категорий артиллеристов, некоторых ракетных специальностей, танковых специальностей, специальных боевых машин и бронетранспортеров, и список рядового сержантского старшинского состава, офицерского состава. вот Все эти номера можно будет посмотреть, проверить. Ну, может быть, вы хотели бронь, а вот сейчас уже с этой бронью может и не получиться. Как узнать, кем вы будете служить? Ну, это с большой вероятностью, потому что те, кто служил, допустим, в армии уже, и у них есть военно-учетная специальность призначена, вот, им в военном билете пишут, там написано ВОЗ и номер, вот. Или, или графа называется военно-облектовая специальность. То есть находите, где написано либо ВОЗ и номер, либо облектовая специальность и там номер. Вот. То есть также эти в э, белых билетах, так называемых, во временных удостоверениях тоже э, пишут иногда этот номер. Вот. Если нету у вас, не написано, то значит его будут уже определять непосредственно в момент... Призывной компании, когда вы будете сдавать документы, там показывать, какое у вас образование и так далее и тому подобное. Но тем, у кого есть, и кто, допустим, там забыл, не знает вот, или не служил, то есть специально, ну, специальным приказом Министерства обороны от 7 сентября 2020 года номер 317 об утверждении перечней военно-учетных специальностей и штатных должностей рядового сержантского и старшинского состава и тарифных перечней должностей выше указанных военнослужащих утвержден этот перечень и там например открываете этот перечень ссылка будет в описании и написано графа номер воз и наименование ищите номер свой вот допустим вот открываю 003 написано раздел подраздел это ракетные специальности специальности двигательных установок ракет на жидком топливе и вот 003 оперативно-тактических ракет 004 зенитных ракет 007 крылатых ракет ну допустим там пролистаю немного дальше вот допустим есть раздел 27 поисково-спасательные специальности 200 – это поиск потерпевших. 201 – это разведка объектов в местах поражения, руины. То есть, вот такие вот специальности. Все, все они тут перечислены, все они есть. Можете пользоваться, находить. и ну, В принципе, будет понятно, кем вы будете служить. Если вы служили в армии и вам там назначили уже специальность, то тут все точно понятно. Если у вас во временном удостоверении написано тоже понятно если вдруг э, ну первый раз как говорится да ну тогда уже назначат ну посмотрите тогда потом как назначат или спросите все ну то есть тут все просто с этим все спасибо кто подписывается ставит лайк задает вопросы <coughs> вот В ближайшее время хочу разобрать вопрос <coughs> освобождения от службы во время призыва есть так, альтернативная служба да, для тех, кто верит в силу высшего, Всевышнего и так далее и тому подобное. Да? То по Конституции у нас вроде как есть освобождение. А что это в условиях военного положения, работает или нет? Ну, на следующей неделе, скорее всего, разберу эту тему. Всем спасибо еще раз. До свидания.